У меня есть мой любимый театр, который я очень часто показываю своим клиентам. И я очень рада, что у меня теперь есть возможность показать это вам. Итак, мы становимся в какую-то точку на своем жизненном пути. Впереди будущее, сзади прошлое. И здесь мы делаем выбор. Если мы вспомним, то человек руководствуется тремя принципами. Каждый всегда хочет хорошего, всегда делает правильный выбор и всегда делает максимум в каждой конкретной ситуации. То есть он проходит некоторый путь и в итоге получает результат. Если мы получаем хороший результат – это здорово. Если мы получаем ну, средненький – никакой результат – это тоже мы можем пережить плюс-минус. Но бывают случаи, когда мы получаем совсем не тот результат, который хотели, назовем это плохой результат. И результат, как говорили древние, знания есть события в нашей жизни. То есть, чтобы получить знания, как некоторые говорят, чтобы понять кого-то, нужно пройти его путь. Вот здесь то же самое. И э, самый взрослый, адекватный поступок в данной ситуации – учесть свои плюсы и минусы этого пути, учесть сам результат, сделать новый выбор и опять двигаться к какой-либо цели. И если бы все так было просто, этого видео бы не было. Не так редко мы делаем следующее. Поворачиваемся к своему будущему, сами видите, чем, к себе прошлому передам, и начинаем разговор с самим собой. Ой, куда я смотрела, вот если бы я сделала по-другому, а что если бы, да надо было бы. И начинаем сами с собой, между собойчик. Человек, который был там и который здесь, по документам это один человек, но... Человек, который там, не знает, что будет здесь, по факту. Человек, который здесь, знает, у него есть этот опыт. А, простой пример. В 5 лет, в 20, в 40, в 80 – это разные люди с разным опытом, разным мышлением, разными вкусами и тому подобные вещи. И иногда вот этот разговор с самим собой – Занимает очень много времени, иногда это бывают годы. И в итоге потом рассказывают о том, что жизнь рушится, на работе проблемы, в личной жизни, конечно, нам же некогда, у нас же есть чем заняться. Мы же разговариваем с самим собой. Причем вы понимаете, что претензии 40-летнего человека к пятилетнему себе, пятилетней, Личностью воспринимаются сложно. То есть это совершенно бесплодный разговор, который занимает время, ресурсы э, и энергию. Таким образом, если вы вдруг поймали себя на такой же мысли, разворачивайтесь. Повернитесь к прошлому задом. Посмотрите в будущее. Поставьте себе новую цель. Сделайте новый выбор. Возможно, на этом пути вам нужно что-то прокачать, возможно, что-то развить, возможно, учесть какие-то нюансы. Всегда нам путь дан не зря. И с этими мыслями двигаться дальше. Есть у меня фраза «Настоящее счастье сзади». И когда я оглядываюсь назад, а не поворачиваюсь назад, Иногда я вижу, как много я сделала, но вот разговор, который я привела в пример, с таким же успехом можно говорить со стенкой, предъявлять претензии к стенке и тому подобные вещи. Это не ресурсивное состояние. Новый выбор, новые результаты, новые веяния. Как сделать правильный выбор? Мы его уже делаем. Это заложено в нашей биологии. Это заложено в нашей природе. Не нравятся результаты, которые вы получаете? Оцените, что вы хотите. Поймите, что вам не хватает. И, возможно, вы ошибетесь в данном случае. Вы хотите получить образование, а не хватало просто решительности. Ну, согласитесь, с образованием решительности же больше. Так что вы снова сделали правильный выбор. Этот театр я показываю для того, чтобы доказать людям, что мы ошибок не делаем. На этом пути ошибок нигде нет. У нас нет ошибки в результате, это закономерность пути. У нас нет ошибки в выборе, потому что мы всегда делаем правильный выбор. Ошибки – это... Наша лазейка, которая позволяет нам ничего не делать. Согласитесь, удобно. Где я была? Ну что ты, как ты? Правда же? А, когда мы плачем, мы закрыты от мира, и нам совершенно ни до кого и ни до чего. Просто открывайтесь и поймите в своей ориентации, где у вас будущее. Человек всегда в движении. Статика – это смерть. Отсюда либо он прогрессирует, либо деградирует. Как всегда, ваш выбор, на какой стадии находитесь вы и где ваше будущее сейчас.